<смех> <смех> ну что, ну что, ну что, ну что, и куда теперь меня закинет? Да и все первый сдохну. <смех> Нет, не первый вздох, блин, печально. Осколочный присанули жестко, <свят> все мы опять же, <свят> <свят> <свят> а, а где ты лазишь? Блядь, мелко? я в меню настраивался. Ну <свят> <свят> Сукааа, so ебать yeah. интересно, пиздос so Я the пока, блядь, разберусь, нахуй Не, yes, so. превыше всего Короче, блядь Пришли, размотали, ушли. Я сам прикалываю эту игру, то что здесь нет прицела и все реалистично, то есть попал в голову, все сдох. Кстати говоря, если попадешь по мне, я сдохну. Помни, а, попал. Понял, что за мясо, да? Я три убийства сделал. Я Ерк тоже бой. три их убил. Так. Смотри. Сейчас. Короче, сейчас потихоньку идем. Потихоньку. Не лезем. А? На ложись. Блять! <смех> баная перезарядка! <смех> Это тот самый момент. Выходишь. чик чик Да-да-да, Поэтому следи за патронами. Эм, Чтобы не было такого чипа. Может, да. Так, миссия не Смотри, их там много. Блять, вы серьезно? Это баты. <laughs> это еще баты. Троих убил. Mm -hmm. мы это пройти не можем? я не знаю, что ты не можешь пройти. <laughs> Давай гренами закидаем. А нет грен. Кстати говоря. У меня тоже прикинь, если даже. Минус один. Смотри, там их сейчас повалит куча толпа прям таки. О, я горю! Братан, мы горим. А нет. Без понятия, но мы пока стреливаемся. Блять, нахуй ты стреляешь? А, это РПГ. Хотел взять РПГ. Блять! Блять, чик, чик, чик, чик, чик, нахуй! Ну, в ящик кончились! 8 убил. Сука! Пять магазинов. Как пять магазинов закончилось? А, я просто привк в КС три раза выстрелил, перезарядился нахуй. здесь все, здесь по хардкору. Если что-то не смог, все капс, да. Уходи, уходи, уходи. Только не подставляйся. А то и так не пройдем. Пошли. Слева, слева, слева. Чекай слева. А, я справа, чекаю. Справа есть. Круй. Я... Бля! у тебя 30 патрон считай их в голове когда они расходуются сколько у теперь, о так мы еще скидем? нас много отлично нас трое это кто-то зашел? нас пятеро пятеро а это мы с людьми? 10 трое там еще двое. все погнали Смотри гору, сразу же гору смотри. Потому что они на горе. О, О! Я не знаю откуда. Тебя РПГ сняло. Сверху. сверху я тебе говорю сразу же гору смотри. Ёп! Я живой ещё. Чё, говорю, здесь вообще жестко. Здесь не, рас, не расслабляйся. А, найс, меня ты убил. Красавчик. Я тебя убил? А, да, это ты, ты был? ты меня убил. Ты чё, килл. Ёбаный в рот, надо сенсу добавить. Прострелы тут тоже, да? Да, здесь все постреливается. Сука, пидор! Сука... Не, я ебал... Не пулеметчиком буду, наверху не удобно. С пулемета потенциал уменьшился. А, можно, нельзя поменять, да? Можешь гренадера, везде гренадер, пустой. Так, шесть магазинов, шесть Я магазинов. Выбер М. Оу, снайперы. Бля, пацаны, ебанутые. Серьёзно. Вау. Папара-папа. Алё, чё вы по мне стреляете, уроды? А Это опять я, прикинь. Вот ты, пидор. Блин, калаши, ноль магазинов. Спасибо. Я откажусь, пожалуй. Погнали на контрольную точку. So, всех, всех, ну, вроде как. Но это не точно. Блять, чё я горю? Чувак, я горел, ты кей? На, по-своему ужасу, бля, без свои. Блять, хватит! <свят> я своих путаю с чужими. Окей, the okay, у нас есть чекпоинт. Мы его должны охранять, всё. А, теперь охранять надо? Да, волны надо держать. Вон бегут. Они там не бегут. Куда можно? Шли уже, пацаны. Вынитат можно? Вау! Ой, еще будет мясо. Ой, мне в голову попали. Ага, меня свой убил. Ха-ха, нормально. Блять, это случайно не я? Нет, это это Локи. РПГ. О. Резнул? Да, резнул. Капец. Нам на точку Б надо выдвигаться. Ай блять, я не понял, откуда только. У тебя снайпер снял или блядь, не обычно? меня не убили. А. Блять! Так, блять, блять, Он не стреляет. Ага. На мосту, что ли? Да, да, да, да, да, там да, да, вон вон вижу С левой стороны А мне шмаляют Вау, вау, вау, вау. Я жду. Я теперь Не кусты. Мост убил. С левой стороны убил. Слева еще. Еще слева. Я бегу, я бегу, я бегу, чувак, я добегу. На мосту, на мосту слева. Не видно пацаны. Да, да, да, слева на мосту. и мне всадили. Пацаны тоже всадили на мостово. Вот это, блядь, киберспортивная дача, это пиздец. Ну да, а что ты хочешь, реалистика? Вперед. Смотри, здесь тоже могут быть. Ч, блять, это было? Откуда? Справа. Внизу один. Не-не-не, вон. Да, вот там могут быть. Или там дальше. Здесь много. Тогда Их проходов открыто. открыто. No Я даю ещё Захвати точку, <laughs> Главное вам удержать ее. Крой выходы. И входы. Ты ее удерживать надо? Ты реснулся, <связь> да? <связь> я, да. А как патроны купить? Патроны. Нет, я еще не ресницы. Патроны надо пополнять. Не сами вроде пополняются. Когда захотываешь точку. Слева, слева, слева, слева. Под окном. <связь> Ты видел? Да хуй, быстрее. Ты тайминс. Сука, ч ⁇ -ч ⁇ -ч ⁇ -ч ⁇ -ч ⁇ -ч ⁇ -ч ⁇ -ч ⁇ -ч ⁇ -ч ⁇ Блять, выстрел ⁇ т, а ты так я не Сука! Зато это... У-у-у! Сука!